Всем привет! Дина Кароль и Дан Балан поразили поклонников в самое сердце чувственным и проникновенным номером на дуэтную песню домой, которую исполнили во время десятого мистического эфира проекта Танцы со звездами». Номер Дана и Тины поразил нежностью, романтикой и пронзительной чувствительностью. Роскошное серебристое платье с высоким разрезом и глубоким декольте у Тины, стильный костюм у Дана – все это осталось без внимания, ведь все наблюдали исключительно за эмоциями исполнителей, а они у них казались очень искренними. В начале эфира звезды начали открыто кокетничать на камеру. «Он обожжет мои крылышки», – и игриво сказала Тина, – «уже обжег», – с обезвооруживающей улыбкой парировал Дан. То и дело Тина и Да дарили друг другу нежные улыбки и проникновенные взгляды. Казалось, что они не замечают никого вокруг. Они держались за руки, нежно обнимались и смотрели друг другу в глаза. Неудивительно, что номер артистов вновь сколыхнул волну слухов об их романе. «Как красиво, нежно, эмоционально. Мы так рады, что вы нашли друг друга. Радуйте нас и дальше. «Это было очень круто!» – не удержался от комментариев Юрий Горбунов, провожая Тину и Дана с паркета. Поклонники звезд вновь заговорили о том, что между ними есть химия и искра, а артисты лишь подогрели интерес к себе в серии романтических фото со сцены и не только. Дан и Тина обменялись в Инстаграм своеобразным фотопосланием, а певец еще и решил оставить для украинской путь таинственный месседж разместила на странице целую вереницу эффективных кадров, на которых позировала в образе белого ангела с широкими крыльями. Она сменила за вечер два наряда, оба белые, идеально подчеркивающие фигуру звезды. Среди снимков было немало совместных кадров с Даном. Вот он обнял певицу за плечи, спрятался за ее крыло, крепко держит ее за руку, смотрит в упор и улыбается, исполняя свой куплет композиции. Певец также не устоял и показал совместное фото с Тиной, причем часть из них опубликовал в stories На одном из фото Дан подписал словами из песни к мюзиклубу «Призрак оперы», причем на английском языке. «Спой со мной еще раз. Наш странный дуэт. Фантом оперы здесь, в моих мыслях», — оставил таинственное послание артист. Поклонники пришли в восторг от романтических снимков Кина и Дана, они начали расспрашивать у звезд, что же их на самом деле связывает, чувство или творчество. Слова, восхищение и комплименты просто сыпались на артистов от восторженных поклонников. Такие красивые с Даном, но просто заглядение, и дуэт вышел просто нереальным. Сколько нежностей, эмоций, просто за гранью. Шикарная, вы с Даном прекрасная пара. Дан отреагировал на теплые пожелания и отзывы поклонников. «Спасибо вам, дорогие, за прекрасные слова и эмоции. Когда проходит магия, это мне моего контроля». О химии между артистами стали говорить еще после шоу «Голос-2019», где они оба были звездными тренерами. Впрочем, комментировать свои отношения ни Дан, ни Кино не спешат. А как вы считаете, они вместе? Пишите под видео свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки и всем пока-пока!